Привет, друзья! Один парень из Краснодара, ну как парень, моего возраста, наверное, примерно парень, подкинул один классный сюжет. Называется «Хорошо ли вы понимаете равномощность множеств?». Он говорит «Вот, Алексей, что ты скажешь? Там что-то придумали, что рациональные числа, сильно, значит, их бесконечное количество раз меньше, чем иррациональных». А я могу объяснить, что наоборот, их одинаково совершенно И говорит, ну, я говорю, ну, хорошо, объясни, да У нас как раз 10 минут до самолета Он говорит, ты сейчас будешь всю дорогу самолет голову ломать Я говорю, да нет, я сразу тебе объясню, чем ты не прав, просто сразу Значит, ну, скорее всего, он у меня, просто он такой сюжет подкинул Значит, и так, вот у нас два рациональных числа, говорит он ясно, что между ними есть э, иррациональное, точнее он сказал, нужно ли объяснять, нужно ли мне объяснять, что между любыми двумя рациональными числами есть иррациональное? Я говорю, нет, мне объяснять этого не нужно. Взял корень из двух, умножил на одну миллионную, да там, ну и дальше кратное вот этого вот малюсенького числа, берешь, берешь, они все иррациональные, естественно. Ну и как бы если расстояние между этими двумя числами меньше эпсилон равно эпсилон, то всегда можно, значит, найти такую одну nную что 1 n меньше эпсилона. Ну, это аксиом Архимеда. Вот, то есть 1 эпсилон, 1 делить на эпсилон меньше некоторого натурального числа. Тогда, соответственно, 1 n вот это для этого натурального числа будет меньше эпсилон. Ну, а можно взять там 1,2 n умножить на корень из двух, будет 1 делить на n корней из 2, и этими шагами ты засунешься сюда. Значит так, между любыми двумя рациональными живет иррациональное. А, а с другой стороны, наоборот, между двумя любыми иррациональными, да, Живет рациональное. ну тоже по очевидной причине, потому что разница между ними, значит, ну, там равна какому-то положительному числу, существует большее него натуральное число. И если мы будем идти соответствующими числами 1 делить на n, то значит мы вот войдем в этот интервал. Ну, вот, говорит он: значит, они чередуются рационально и рационально, рационально и рационально. рациональные и, рациональное, и рациональное. как что чередуется? Как что это значит, чередуется? Он говорит, ну как, возьмем это число после вот этого. Ну, ну дальше сами думайте, да? Несколько секунд. Ставьте на паузу. Теперь я объясняю. Здесь их бесконечное количество, совершенно непонятно, какое именно надо брать, да? Вот у меня рациональное число, между ним и следующим, не следующим, а каким-то еще рациональным числом, сколько угодно рациональных. И какой из них вы ставите, он говорит, ставим в соответствие с вот это как раз то, которое между ними, а этому ставим то, которое между ними. Но каждый раз мы пропускаем еще бесконечное количество рациональных и бесконечное количество рациональных. И что такое равномощность. Равномощность значит взаимно однозначное соответствие, согласно которому каждому такому числу ставится соответствие такое, и наоборот. Но мы это не каждому ставим каждое, а мы просто некоторому подмножеству здесь Поставив соответствие однозначное, точки некоторого подмножества здесь То есть мы установили взаимнозначное соответствие Между частью рациональных чисел и частью и рациональных Остальные в бесконечном количестве у нас пропали где-то там в недрах И ничего, естественно, про равномощность этих двух из этого вывести нельзя Ну, собственно, согласно большой науке известно, что они неравномощны Это там отдельное доказательство, там прием диагональный прием Кантера и так далее В общем, здесь <съем> противоречие математике никак явно не наступает вот так.